Так, так, надо спускаться вниз. Здорово. А нет, наверх. Юпористый. А нет, мы же здесь у меня. Это что за... Ой, мы встречаемся у меня. Ёпки Я тебе немножко что почистил, чтобы мне было по-свободнее теперь мне здесь все. Ребята, это поднимайтесь такое? ко мне, Алло. Полен, ты туда фиг наступишь. Ой, обходи. Куда ты? Это что за ад, из а твоим лицом? Да ну пойдем, быстрее. Это всего лишь И ты наш... На Новый год отдохнуть. Итак, мы скоро уберемся, а так уже Иди страшно. сюда. Так, где Олег? Алло, Олег. Алло. А, да, Алло. Да, ты где? В в а, ну всё, идём, идём, идём, идём. Со мной. Ё-моё, чё происходит? Давай ещё, давай ещё, да. Привет. Да ты! Дань, стой! Я тебя сейчас убью, ты У сорвал! У меня план, да мне без разницы, что я там сорвал. Я есть... защищаю это место, он, он ищет этого места. Я вот. Его Стой, волен, не надо, защитить. пока не надо. У меня есть Вадим, план. А Узнаешь? Я это слышу, половина Аида. И а, он и через а я пытаюсь. Ну, но на мне есть маска, которая. Стой, нет, у меня есть план, как его поймать. Смотри, ты говоришь, силы здесь все работают. Значит, да когда будет, он сюда придет, он будет бессилен. Да. Так, давайте ему подготовим здесь ловушку. Нам нужно здесь клетку где-нибудь построить в углу, где-нибудь вот здесь. Вот здесь клетку. Из чего Потом сделай зелье усыпительное, знаешь, так пам кинем в него, понакидаем в него. Он, он уснет, и мы его в клетку как птичку засунем. Как бы и бы магии работать не будет. И, и нет. А вам не кажется, что сделать. Сделай! Я, всего, сделаю... Не будут работать, я сделаю зелье, я не могу. Здесь он будет забили. бессилен. И наложу заклинание, а -а -а. чтобы он нас. Наложу заклинание, чтобы у нас. И ты, и, и мы вот сюда, да. Вот его засунем Потом. в клетку, он здесь проснется, и мы, и он отсюда больше не выберется, так как сил у него нет. Да, а еще обчистим что... его. Но если он найдет это место до того, когда до того, как мы его поймаем сюда, то это место сломается полностью, потому что ему щелчок сюда, мол, у пойдет все сломается. Поэтому я пытаюсь спрятать это место. А, уже сто попыток, она срывается. Так, я пойду. Пойдемте пока решетки покупать там в магазине. Да, сейчас да. действительно да. Выду... А, вот. Так, ладно, я с вами. Да. Стойте, а стойте, я стойте, нет, я магазин его, нет, тот магазин закрыт. Так, где тут спуск? Ну, да. Ой, спуститесь вниз. Сейчас, погодите, да. Тут магазин закрыт. Кто есть... там в шабажит? Что? Кто там в шабажит? У меня есть. У вас у тебя есть клетки защитные? Клетки? Погоди, сейчас вроде бы ладно. Посмотри там Что в чемодану. Demoniss... А есть о, -о капкан. Нет, все нормально. А, мы сейчас ее распилим. Всё, бы... Так, все, пойдемте. Он мне дал решеточек. Ну, их просто надо разветывать. Так, прости, фигня, я не знаю, что ты. мы тебя сносим. <паспалительный> так. Ой, как хорошо, -то, что ты этот стол не снес. Я еще раз попытаюсь спрятать это место хотя бы на время его. А потом ослаблю заклинание, чтобы он его специально нашел. И так, вот эту фигню снести немножко. Немножко прям. Это же все-таки декорации. And... Уйди, ты срываешь заклинание. Не наступать на эти красные блоки. Вот, все. Видишь, красные, и мы вот сюда его затащим. Вы закройте клеткой. На, у тебя есть еще такие клетки? Ты потом ты двумя еще? клеточками вот так закроешь и все. И будем держать его. Да, ну, я... идите, пожалуйста. Я прячу время на это место, но когда надо, я его смогу ослабить. Он специально нашел. Это единственное, единственное место. Так, все. Будь... Так, все прячемся здесь. Ты зелье подготовил или какое-нибудь заклинание быстро? Заклинание... Спрячься, только спрячься. Я сделаю за... Смотри, хорошо. Он, он же пойдет специально ломать это. Да. Я уверен, то, что здесь у нас. Него... Здесь я ослабительное зелье. Боги, он боги начнет... не спрячься где-нибудь в стене вот здесь. Надо сейчас напроломать чем-нибудь. Вот здесь Кирка. Давай, вот здесь в стене. Да зачем Кирка? Давай, давай. Вот. С... Да, давай, что? давай. Проектор, да. проектор, проектор, проектор, мы вк... включим здесь. Да, у меня все с собой вещи жен... Конечно. Я... Ну, что? Вот сюда ставь. Вот так вот только. Неважно, Всё. Не важно. И теперь как вот этот взлетел. блок нужен. Mm. Да, ставь туда. И ты настраивай. Ты, ты, ты, ты. Немного так. назад. Так. так, назад. Да. Или он вырос? Назад. назад так, Так, назад так. немного. Ты сейчас вырос и он. Теперь немного назад. Вот так? Нет, это Нет, ты, да. Бог. Нет. О, да, да, да. все. Здесь Отлично. он вас не Отлично. увидит. А, а, подойдите все ко по по мне, подойдите, подойдите все ко мне. А. Сейчас я вам дам это сейчас, подождите, стойте. Вот так вот, по две штуки, так главное, сейчас их не используйте. А, ой, привет. Возьмите зерки, возьмите зерки. Я, я я сейчас это от, отойди, мне надо. Адриан, тебе лучше уйти, потому что я уйду. он может из тебя. Еще стой, стой, стой, стой мне надо маску снять, Лука, чтобы он узнал, Лука, где я мы находимся. Я, я ослаблю заклинание, он почует его сразу. все это... все. Я уйду отсюда, мне нельзя здесь быть. Я вас только могу... В, а... в опасность я буду сидеть у себя в да. лаборатории. У всех есть Они его ослабят. Я чувствую их. Они думают спрятаться от меня. Я ослаблю больше защиты. Адриана находится в лаборатории. И, ну, ничего не делают. А эти... Сеховый, что пойти а где-то в той стороне? Сеховый, Сеховый. Правда, думает от мне. Меня... Где-то здесь. Я чувствую. Они думают показать следы. Так, что-то по следам. Где-то по кругу что-то кто-то ходил. какой то лука где он здесь ходил по кругу. Чё это? Зачем он здесь ходил? тихо ходи, ходи, ходи, ходи. здесь ходил по кругу. кто где... то ходил. Не понимаю, он меня бесит. Что это за потайное место? Почему я их и раньше здесь не чувствовал? Так, я не понял, Дима... Где мои силы? Ладно. Он здесь. Какой-то за какой то, зак -то заклинание на место. А ну, оно пошел ты из-энд хэнд. Да стой, ты он энден его оставками У кого-то летели, закиньте его. Ах, вы тупые. Счастливый. Я вас, посмотри, слышишь? Иди сюда. Кто там у вас там? Иди сюда. Посмотри, какой у меня пусок есть. Ты не сможешь забрать оружие Зевса. Она вернется ко мне. Так. Я почему? Я не могу это сломать. Застройте еще. Тихо. Застройте ему, у кого еще есть эти барьеры. барьеры? чтобы не сорвалось сорвало заклинание. Я сейчас. Фердиус, Фердиус, Фердиус. У кончается энергия. кстати Он ослабевает. Не сильно работает моя магия, но она должна выстоять. Да, не ходи, ты там сейчас сломаешь. не думаю, что Хоть и бог, но это надолго сдержит. Сам себе вышли. Итак, идем за, идем за Адрианом. идем за Адрианом. Быстрее, погнали. А как? <смех> <смех> <смех> идите Он за Дрянным, идите. Он не выберется. Здесь не работает никакое заклинание. Да. Не должен сломаться от этого стол. А а нету Фонд. Если... Так, идем тебя а допрашивать эту скотобазу. Если... Может, она украла Дряну? Да, опять... Он а я там запечатал ход туда. Ну ладно. Дайте я с ним допрошу. Ну, ну, ладно, когда мы не пойдем? Ой. Пойдем. Ну отойдите. Копа, ну, где ты? Что, что ты сделал ну, с Адрианом? Лезь, лезь, лезь. А? что? Что ты сделал? Тихо. Какие Не делай вид, что не знаешь. Я себя сейчас тебя жабу превращу. А, Попробуй. Он тут все закрыл своими барьерами. Ну, что с ним ты сделал? А? Что? Ты что еще сделал? Ничего. Да фигня ты мешал. Убери этот фокус Нет, фокусус я не уберу. Да, плохо Боксу видно тебя. Ну зачем тебе на меня смотреть? Меня-то хорошо слышишь? Ну ладно, я не скажу. Тебе где, Адриан? Дай поесть еще. Я есть хочу. Держи, подоявись. Один макарон? Я не наелся! Хорошо, сейчас я тебе накормлю, не переживай. Че дубаши щас ты никак не выберешься панул. и не сможешь сломать мне. Давайте сломать это как-то. Не знаю, что там будет. Да поесть! Говори, где Адриан, потом получишь еду. Ты правда думаешь, что на меня темные всякие фигни работают? Нет, Даже я если я... у меня нет бог... силы богов, то я-то являюсь богом. Еды мне дай. Ну да, пусть я к тебе пришел. На меня всякие защиты, и я марганцовкой напился. Еды мне марганцовка, ты. Держи. О, спасибо, ты вонючая вашей Человеческие еды хоть поем. Где Адриан? Да ничего, я вот когда я пришел, чувствую. увидел то, что Адриан находится в своей лаборатории. Ну, точнее, почувствовал. И решил, что ему нефиг делать там. Поэтому отправил его в мир мертвых там. Ага, конечно, я тебе так проверю. Но знаешь что? Фантазия хэнда. Дурак, что ли? Так... Я не могу пронять лег... понять, врешь ты или нет. У тебя разум слишком черный. Ничего не вижу. Я не вру. Ладно, мы подземным царством. Вот когда мы узнаем, где Дрян, я приду к тебе. Обязательно. Да ладно, ладно. До свидания. Смотрите. Тут, тут, смотри. Что, она а, У меня плохие новости. Что, блин? Ты, ты, ты как датик тут барьером все закрыл? А, а дерьмо в царстве. Так, еще. еще лучше, блин. Еще? А, у тебя... Так, где эти уроды? Люди, вы понимаете, это все Аид в поддельном царстве. У меня есть небольшое решение, чтобы あ, попасть что в поддельное царство, нужно... Да. Чтобы попасть в подземное царство, нужно крякнуться. Я переселюсь с чужое. Кого-то из вас в тело, кого-то из вас придется, правда, пожертвовать. Вернуться okay. к Андреану. Значит, один oh, а, пошел он, вон. Караван. Это пошел дочка. Вон. Это сын Аида. Это, сына... Это папа Аида. Вы балбесы. Это черная душа. Так. И кто ты? Ну, я черная душа. Чья? Аида! тише по голове Аида. дам. Да, тихо, тихо, а? дайте что он Я говорит, тебя тараканов вскорблю. Таракан. Да, Я таракана тебе сейчас дам. Клопов. Да тихо, какой-то. Слушать да, какой меня внимательно. Что? Ничего. Иди, хм. Иди. Не Ладно, не пора. Мама. Ну, вот мама, он пошел, он пошел этого, да, он его... Он пошел своего сына. Отца, сына, дочь. Нет, отца. это... Вот эта, там... Вот, это, вот это душа какая-то. Какая-то там душа. Мои силы здесь пропали. А, Ах по... ты, жизнь, да иди не очист. Аид, уходим. Убери их. не дима, Барихер. Мои силы. А как он сюда зашел и вышел? А как он сюда зашел и когда Мы силы искажены как вы сюда попали Уходим. Ну короче идемте ищем новое дело так я попытаюсь связаться с духом Адриана. С мертвым духом Адрианы. Это -папа, э -да. это и что, Ушел, Вука, ты Привет, я... цыпы. <шух> <пай> Опять папа, ah, Ида. -а -а, не... я... Здесь сил мо... моих нет, но. Тихо! Ты, дедушка, Кто ты? Я темная душа. должна быть. Хорошо, я расскажу, кто я. Я маринет. А ты, ты, ты, ты. Маринет, что? Маринет, давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай не давай давай давай давай не, не, не, силы... не этого... да да Аида, ты успела, сам ты здесь. И ты, и поверь, ты Ты же понимаешь, что очень? если Аид избавится меня от души этой, то я испарюсь и исчезну. Маринет, ты же была моей бывшей. Как ты так сможешь? Какой бывший? Какой бывший а вы не знали? я не женат. О, спасибо. Так, ладно, мне надоело тут с вами находиться. Что Это вы? ты я, Мы тебе сейчас. Ешь ягодку Стойте, люди? Он же не да. просто так сюда вернулся. Он пытается, может, пытается столик, сломать который... не, не, не, не. Люди вы, а ну, вы... Ягодки надо было кушать. Не, не, не, не. Я не <laughs> Как хорошо, а, ты что, что еще тогда? Я запечатала. Я же сняла счет. Куда? Началось. Типа. А где она? Куда мы полезли? Нет. Я, не, тупая. Смотрите, что у меня есть. Простите, и вас придется отправить на черту. Сырнички, стань добрый. Стань черничкой. Да, стань, Заходите, спасайте. Заходите, спасайте. А, не не, не их к столу. Не, не подпустите их к столу. Вот он. что Поздравляю, чел. Нужно сломать а, стол, а не порох. Ой. Я возвращаю ритуалы, усиляю и сгоняю. Вы думаете, я добрая, но все в подземном царстве, как скажет, а ей таки действуют. Ли, в голову. В голову. Голову, ей не позволь, я не позволю ей сломать это. Она там, она там. Она туда. Алло, Сам же и сломал. А, да? Нет, да, хоть я и сломал, зато ты их не получишь, не сможешь. Зато теперь яед знает вас и где вы находитесь. Нет, Мы все. И он скоро сломать. придет сюда. У меня больше нет еды. Теперь да, мои силы здесь знаю, работают. Ой, кнопка. Здесь работает. Кнопка. Везем отсюда. Ты что делаешь? Она. Марина? Или -а -а. кто там? Бабушка Адриана. Не этого. Мы не выпустить, не... Ладно, пока. Да куда? А куда ты уходишь? Иди. Ой, а -а -а. глупую Ну, а -а -а. пусть скатишь. Я наложил на нее, А, в подземное царство, куда я пошел-то? Да, да, я взял это. Да, ⁇ -мо ⁇ Ее. А, кровь, что это? Или... Ее кровь. Это? А, означает, mm -hmm. я смогу узнать, где она, означает, узнаю, где портал в подземное царство.